Боже, давай, Челя, Игра хватит. Давайте, мы начинаем. И интересно, кто же будет? Конечно, я не хочу быть. И никто не сбежал. Значит, Этот, ну как, совпаван или паван, ой, я забыл, как он называется, ну короче, он говно. Карина Котик. Давайте дом. Аванпост, во. Карнавал. Самое популярное, это были вот эти две карты стало вот это вроде и все что такое метка ура хоть бы не я был бы фух не я какая-то хочу порекомендовать сайт где вы можете купить робоксы один робокс равняется 4 робоксы. 13 рублей вы можете купить 25 робоксов, а самый максимальный за 1000 вы можете купить 2000. Я донатил вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Сейчас я покажу. За 50 рублей можно за 50 даже, не за 50 даже. Можно за 50. 58 54 задавать нужно зайти в предказ э, ты плачешь 50 рублей и получаешь 100 Зайдеваешь предказ вводим свой никнейм никнейм он ищет игрока выбирает своего игрока и выбираешь place который какой ты хочешь купить например я хочу вот этот установить цену и выбираете ту, ту, ту сумму сколько ты донатишь робоксов то есть я задоначу 100 робоксов то есть комиссия тупо минимум 10 робоксов комиссия по площадке 33 робокса прибыли за покупку 7 робоксов что бляха нуха Вот, 70 робоксов. Ссылка в описании. ва ха Хана ха ха ха ха ха Это место где-то, где ха ха ха последний раз. ха это такой звук? Звук из Майнкрафта был. Понятно. Просто начинаем искать все... все вещи. Ну, что тут, что здесь есть? Ну, понятно, ничего нету. Тут что-нибудь есть полезного? Да, ничего тут. Ой, есть ключ какой-то. Ну, что-то зачесалось. Я доклюляю. Она рядом ходит, ага, вижу, что такое? Какая-то записка. А вон она где ходит? Ах ты с чмо! Так, так, так, так, так, тинька. Тут уже больше ничего нету. Только патроны. То что, где активируют, я не пойму. А чё ты закрываешь Ой. Ну ты ж падла Что это, было за что это была за штука. Мы избежали. Это выглядело так, знакомо. Ну, Я не ничего подобного раньше. Не говоря уже о том, что он пытался на напасть на меня. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь в участке. А почему у нее такой скин, хотя у меня был обычный свинья. Странно, странно, странно. Все сбежали, кроме одной девочки. Опять домик выбрали. Сейчас последний раунд сыграем и будем заканчивать видос. Нам нужно хотя бы один раз стать пиги. И мы стали пиги. смотрите эту сцену. Джордж Пигги видели в последний раз. кто был зашел. Так. При игрокам, что вы поймаете, к сожалению, ты не можешь ползать. Вы были выбраны как свинка. Какие получают фору, пока оглядение вдруг помощь? Ага. начу когда уже один кил у нас уже есть. Чемурина офигела, что ли? И чему он куда убежал? Чему, вот. чему, чему он? Ха-ха-ха, -а -а -а, что ты думала? Что, убежишь от меня? А нифига, нифига, нифига! Ты что, ты могла бы меня бежать? Вокруг вот так. Посратный ты! Меня я посрать! Какая у меня температура процессора! Где еще кто где ходит? Ага, да, вижу. что <смех> взяла и вышла <смех> на хренапта только зачем она выходила вопрос а куда эта дырка ведет она куда туда ведет если они туда упадут где они все. Я что-то слышал, что-то где-то где-то прыгнул. Да где-то скотчет. вижу я вижу кто там ходит я же где-то видела ее Куда, где вот где она ну я короче выиграл у меня просто память закончилась и это короче вот интересно кто же кем же я буду я человек ну короче всем спасибо за просмотр с вами был я кирилл всем пока